Итак, добрый день. Сегодня мы с вами будем заниматься архикадом. Это будет следующий урок. Поговорим про основные размеры, как их расставить, отредактировать. По плану первого, второго и внешними габаритными цепочками займемся. Как настроить все параметры для размеров и так далее. Если вам нравятся мои видеоуроки, не забывайте подписываться. Спасибо. Так вот. В одном из предыдущих видео, мы уже конкретно по предыдущему видео расставили маркировки помещений, здесь я оставил предыдущее по обозначению, чтобы если в кружке просто маркировку, а если необходима маркировка и площадь. Для тех, кто не видел, будет сверху описание, как и самого последнего видео, также и плейлиста по всему архикаду, если мало ли кто-то еще его не видел. Так вот, как у нас настраиваются основные размеры и как они проставляются? Я нахожусь на плане первого этажа, воспользуюсь функцией построения линейного размера. Что мне необходимо сделать и какие настройки первоначальные мне необходимо принести в функцию построения линейного размера. В первую очередь, но ну, слой, для которого относится, у нас по умолчанию программа воспринимает то, что это общие размеры. Способ построения. Мы с вами будем делать линейное построение. Если вы воспользуетесь функцией общего базового размера, то там у нас будет круглешочек, а не засечка, что немного затрудняет нам весь процесс моделирования. Геометрический вариант. Выбираем выпадающие менюшки, чтобы строились в оба направления. Стенку многослойную я пока не образмериваю, поэтому я засечку здесь не ставлю. Функция неактивна. Тип маркера. Я выбираю, что у меня будет засечка без дополнительных вспомогательных линий. Второй пункт. Расположение текста над линией. Размер шрифта. 2,5 мм. Шрифт. Я буду использовать стандартный классический для меня шрифт. И SecPure вы можете использовать свой, хоть ГОСТовский. Я обычно люблю SecPure, он максимально приближенный, и конфликта никаких не возникает в сторонних программных комплексах. И на PDF он выводится адекватно. Дальше. Текст, пера и все остальные настройки мы с вами сейчас произведем. Где? Заходим в параметры размерного нашего стиля. Что я здесь делаю? Во-первых, перо линии засечки. Нажимаю, перехожу. Мне интересно, чтобы у меня линия засечки была толщиной 0,5 мм. Вспомогательная линия. Вспомогательная линия мне нужна, чтобы она у меня была 0,2 мм. Тонкая линия по ГОСТу. Дальше что мы проверяем. Перо для нашего текста. Текст у меня будет 0,2 мм. Могу выбрать вот это 0,2 Перо универсальное. Дальше. Не иду дальше в параметры. Величина размерных засечек. 0,5 мм будет слишком минимальная. Давайте поставим 3 мм, либо 2,5 мм. Чтобы у меня высота ти... размерной засечки соответствовала высоте текста. Здесь уже в реальную величину. Линия выноски. Проверяю, что у меня стоит активная функция линии выноски. И мне необходимо, чтобы у меня было подчеркивание данного текста. Дальше уже программа сама определится, либо над надписью сверху, либо мне интересно, чтобы у меня она была ниже. Дальше что? Сплошная линия для нашей выноски, опять же тонкая, 0,2 мм. Следующий пункт. Все остальное пока мне еще не нужно. Если что, поднастроим. Окей. Что я проделаю? Покажу сначала идеальный вариант расстановки наших размеров. Что я делаю? На угловых точках пересечения, где у нас находится перегородка со стеной, либо стена со стеной, без разницы. Я ставлю первую базовую точку. Вот вы видите, она появилась на пересечении. Ставлю вторую. Двойным нажатием левой клавиши мыши по пустому пространству у меня появляется молоточек, который символизирует о том, что где у нас будет поставлен наш размер. Соглашаюсь с выполнением данного действия. На одном помещении мы с вами рассмотрим идеальную расстановку размеров по одному конкретному помещению. Во втором направлении нашего санузла ставлю также размер. Что мне еще нужно? Габарит моего дверного проема и привязка к двери к стене. Ок. Нажму два раза Escape и передвину текстовые значения. Пока с выносками не разбираемся. Что мы делаем теперь? Это идеальная простановка. Но предположим, у меня это помещение достаточно мало. И два размера и 300, 3, 310, и габарит нашей двери будет достаточно проблематично уместить. Я могу что сделать? Либо удалить те размеры, которые у меня были уже с моего дверного проема, либо зажатой клавишей Ctrl. Добавляю еще дополнительные точки в размерную цепочку, которая у меня выполнялась ранее. Также я мог проделать и с дверью. Я буду так экономить размеры до участков моей стены. И тут я вижу то, что у меня некратное расстояние дверного проема, и мне нужно будет его немножко сместить. Дверь я немножко смещаю. На 4 миллиметра. Все, размеры у меня выровнялись. Идем дальше. Следующее. Я воспользуюсь пипеткой, применю параметры. И начну расставлять остальные размеры. Раз точка, два точка. Двойным нажатием ставлю размер. Раз точка, два точка. Двойным нажатием выставляю размер. Я вижу то, что здесь у меня случайно еще пикнул какой-то набор линий для простановки размера. Подсвечиваю размер сам. И зажатой клавишей Ctrl убираю лишний измерительный пункт. Он скорее всего зацепился за перекрестие, которое у меня было. Образмерим все наши помещения. Здесь уже через функцию построения линейного займусь. Раз точка, два точка. Раз, два. Здесь габариты помещения позволяют образмерить и дверной проем, и сам элемент в отдельности. Два. Помогательную линию привязки пока не меняю. Габарит нашего сложного помещения. 2. 3. Ставлю основной размер. Дальше. 1. Раз, 2. Напоминаю то, что все внешние элементы внутри образмеривать не нужно. Поэтому я двери и не трогаю наружные три. ставлю размер. раз, два, раз, два. то что касается габаритных размерных цепочек, которые у нас находятся, сейчас нажму Escape, передвину размер, он немножко мне не нравится, некорректно построен. Здесь размер замечательно вместе в самой двери. Продолжу построение. Смежные помещения. Мне достаточно только для одной кладовой поставить размер. Этот размер будет символизировать. Давайте я его передвину немножко. Этот размер будет символизировать ширину и нашей, по сути дела, кладовой, и ширину нашего гаража. Парочку размеров у нас осталось, и будем заниматься габаритами. Так, так, так. Здесь еще. Раз, два, внешняя граница стены. Окей. Мы с вами с этим разобрались. Внешняя габаритно-размерная цепочка, которая проходит у нас за пределами нашего объекта и должна быть по всему контуру. Я образмериваю 1.2.3. Если обратите внимание, у меня здесь выноситься размер не хотел, я его переношу немножко в другую область, чтобы выделить круг необходимых моих размеров. Здесь проделаю то же самое. Раз. Только теперь уже дверной проем я включаю в габаритную размерную цепочку. Иду по окну. Как я мог поступить иначе? Сейчас покажу на примере с другой стороны. Включаю габарит. На примере с другой стороны. Я мог поставить значение сначала только крайних размеров, а потом подсветить размер и зажатой клавишей Ctrl поставить необходимые точки для ускорения того процесса, которым я занимаюсь сейчас. И проделаю ту же самую функцию с другой стороны. Вот таким вот образом. Давайте настроим вспомогательную линию для основных наших размеров. Потому что мне немного дико, когда у меня вот такие выносные линии присутствуют на моем чертеже. Мне они не нравятся. Что я сделаю? Подсвечу размер. Зайду в параметры. Поставлю на данный вариант просвет до выносной линии не 300, а предположим 20 тысяч, Да не будут кидаться у меня тапками. Дело в том, что в строительных чертежах выноски от строительных элементов основного каркаса не нужно делать вспомогательно-выносными линиями. Это я про то, что вот здесь, вот эта выносная линия. Меня немножко бесит. Я буду делать строительный чертеж, хоть и делаю его в архикаде. Не пугайтесь. Для тех, кому необходимо поставить отступы в размерных линиях от самого элемента, вы, соответственно, выбираете необходимое значение. Вот я, во всяком случае, решаю эту проблему именно таким образом. Окей. Увидим, что у нас получилось. Достаточно красивый размер. Соответственно, что я сделал? Ну, мог я присвоить значение по элементу, но я присвою это через выделение всех, зайду в параметры и поставлю здесь значение 20 тысяч. Окей. Появляются достаточно аккуратные размеры. Что я проделываю теперь выноску моих элементов численный показатель я подсвечу только тот элемент который необходимо вынести я могу посмотреть то что при выноске у меня появляется строится стрелочка но выглядит она достаточно некорректно я нажимаю параметры только данного элемента и что я здесь делаю во первых у меня да стоит галочка строить полку выноски Поставлю здесь 45 градусов и заблокирую, чтобы в дальнейшем они у меня менялись только под 45 градусов. Дальше, чтобы у меня был текст подчеркнутый. Выноску с последней строки. Маркер. Маркер я выберу на самом деле тот, который не попадается нам в глаза, а это пунктирный. Окей. И перенесу размер. На самом деле, выше полки выноски. Вот таким вот образом, чтобы он смотрелся приемлемо. Все остальные размеры подредактируем, чтобы они были красивые и читаемые. Воспользуюсь параметрами mm. нашего элемента. Кто не хочет передавать. Ну ладно. Тогда настрою его вручную. Окей, окей. 45 градусов. Стрелочку уберу. настрою отображение самой полки выноски. Вот таким вот образом. Все остальные элементы внутри моего чертежа я также подкорректирую. Не люблю, когда чертеж замусорен дополнительными элементами. Дополнительные элементы это полки различных выносок. Соответственно, зайду в параметры, чтобы смотрелось более Аккуратно. Вот таким вот образом. Теперь что нам не хватает? На самом деле... Сейчас его вот здесь тысячу перемещу. Хотел сказать, вы молчите, мне не говорите, а вы говорите-то не можете. Так вот. Дальше построим габаритную цепочку, проходящую через наш объект в обоих направлениях, которые будут образмерить все пересекающиеся элементы. Поставлю размер линейный и буду расставлять стенку стенку, стенку, сбилась настройка, вынесу получившийся размер, на самом деле теперь я вижу то, что у меня дублируется размер габарита моего помещения, я могу его удалить, Размер проходящий и выходящий из моей стены я могу построить с полкой выноски. Чтобы смотрелся он адекватно. Дублирующие размеры смежных элементов я удаляю. Выравниваю размеры, чтобы они смотрелись читаемо. В одном направлении проделали, проделаем и во втором. Раз, два, три. Опять же, проверяем, где у меня попадается дубляж моих размеров. Здесь размер нашего дверного проема я вынесу. Вижу повторяющийся размер габарита моего помещения. Спокойно его удаляю. 120 миллиметров вынесу, чтобы смотрелся он более эстетично. Размер суммарный, по сути дела. 3.190 и 3.430, я могу в принципе удалить, могу оставить этот размер, не критично. Старайтесь у смежных помещений проверять, чтобы не было размеров, которые могут повлиять на общую читаемость вашего объекта. В данном случае здесь у меня. Передам размер, сейчас функция сработала. Для тех, кто не понял, что я сделал. Ctrl-Z. Ctrl-Z. Ну и надеюсь, то, что вы смотрите видео, потому что я для вас как-то это делаю. Делаю выноску. Я вижу то, что у меня формируется стрелочка. Подсвечиваю размер, который уже настроен на выноски. Передать параметры. И нажимаю на наш размер. Параметр передался. Теперь необходимо отредактировать, чтобы корректно отображалось выноска Вот таким вот образом делаю, стараюсь максимально аккуратно, под 45 градусов. Для тех, у кого возникает вопрос, почему полка выноски такая большая, вы можете его, ее сделать ниже. Дело в том, что полка выноски находиться должна под углом 45 градусов. Здесь передам параметр, скорее всего, немножко разные размеры. Передать параметр. К вопросу, какие у меня параметры у полки выноски итоговые, а то вы скажете, я здесь чудил много. Перехожу в размер. И вот параметры полки выноски. Можете скопировать себе и строить так, как вы посчитаете нужным. Если вы не хотите видеть маркер размера, вспомогательного маркера, вы можете поставить значение нулевое, чтобы у меня никакого штриха, ну либо он будет предельно мал, не было чтобы они чертеж не накладывали друг на друга. Так у нас выполняется план первого этажа. План второго этажа. Перехожу на него. Проделываю те же самые действия. Линейный размер. Ну раз уже я пошел по стенам, тогда пойду по стенкам сначала. Раз, два, три. Программа не смогла определить. Четыре. Escape и перенесу. А то они слишком страшно у меня смотрятся. Вроде бы как размер поставил в одном месте, а на самом деле построил его совсем другом. Подвисает немного программа. Перенесу его сюда. Полку выноски сразу же отредактируем, чтобы потом я не забыть. Раз. Два. Чем больше вы работаете в программном комплексе, тем быстрее вы будете выполнять необходимые построения, независимо от уровня сложности проекта. Три. Ставлю дальше размер. Раз. Два. Габарит моей двери. Привязка двери к стене. Два. Поставлю его вот здесь. Полки выноски сейчас настрою. Помещение. Два. Напоминаю, что не ставьте размер для внешних элементов внутри нашего объекта. Это ненужная работа. Клавиши Ctrl. Подсветите сначала размер. Клавишей Ctrl. Добавляю доп размера для помещения. Здесь ставлю размеры. А проходящие через мой объект пойду. Раз, два. Мы же помним, что там у нас дубляж был. Три. И последний размер. Раз, два. Еще дверь забыл. Добавлю его в общий размер этого помещения. Раз, два. Настраиваю все необходимые выноски. Подсвечиваю. Отодвигаю. Стыкую. Подсвечиваю. Размеры не должны у нас оставаться в конструктивных основных элементов Не забывайте. То есть в несущей стене у нас размера с вами быть не должно. Вы его, собственноручно, корректируете. Здесь размер. Накладывается на наше обозначение номера помещения. Отодвину номер. Да. Сами размеры между собой могут пересекаться. Вот как у меня вот здесь. Теперь настрою пересечение вспомогательных всех линий. Размерных. Слишком большие у меня выступы. Вот размерных линий. Параметры. И они ушли. Теперь габаритная размерная цепочка, проходящая через весь наш объект. Проверяю только сразу же настройки отступа от нашего элемента. И пошел. Стенка. Стенка. Стенка. Ограждения мы с вами не образмериваем. Они относятся к изменяемым элементам. Я вижу то, что у меня уже выноска сбилась. Ну ладно, сейчас придется редактировать. Наружные элементы добавляем. В общий размер. 2, 3, 4. Придется поставить здесь размер. И потом я его пододвину. Ближе к нашему объекту. Доделаю оставшуюся габаритную размерную цепочку. Раз. крайние, И еще раз отработаем функцию. Ну, сейчас поставлю его. Свечу. Клавиша Ctrl. Раз. Два. Снова размер, иду чисто по стене, крыша у меня будет выноситься, в план кровли. Штриховку поверхности крыши я подсвечиваю и убираю, мне она не нужна. Штриховка поверхности. На планах штриховка поверхности элементов не добавляется. Здесь я вижу стенку, которая, по сути дела, у меня находится на одном и том же уровне. Верну штриховку и задам закраску просто слоя, монотонную. Не материала. А использую штриховку. Не ту штриховку использовал. У меня будет он. Вот таким вот образом. Если вам не нужно отображение вспомогатель линии у крыши, заходим в вид и убираем обозначение Опорные линии крыши. У вас линия вспомогательная у крыши исчезнет. Мы с вами произвели первоначальную настройку по всем необходимым элементам. Поставили маркировки помещений. Сейчас у меня вот здесь еще выступы всех необходимых элементов я подправлю. И расскажу, что мы с вами будем делать далее. Также редактирую отступ. Также редактирую отступ. Окей. выноску элементов тоже подредактирую здесь отступ у меня не изменился из-за того что у меня дополнительных элементов много все выноски я настраиваю и вижу то что у меня еще размерный текстовый стиль немного не сходится с тем что у нас с вами вынесено у размеров по нашему объекту, соответственно, я тоже привожу к единому виду все необходимые размерные стили. Если вы где-то используете курсив, а где-то не используете, это не совсем корректное отображение идет на чертеже. Поэтому все элементы текстового стиля, кстати, вон он сверху, курсив я уберу, соответственно, поставлю сакпюр, чтобы везде был. Лучше сменить его изначально раз и сменить его второй. Раз. и пиур. Дальше. Перо. Придем к единому виду. 0,2 мм. И вроде бы как из основного все. Сегодня мы с вами расставили основные размеры по плану первого этажа. Оформили их соответственно нормативно-технической документации. Здесь я вижу то, что у меня еще дверь немножко придется смещать. Потому что она иначе расстояние от основных стен. Некратно 10 мм, чего приемлемо делать. Я вижу то, что здесь на 3 мм мне надо сместить. И в соответствии с этим нужно проверять все остальные элементы. Здесь я еще вижу то, что у меня маркировка накладывается. Мне нужно ее выносить на размеры. Во всех остальных случаях вроде бы все выглядит достаточно прилично и приемлемо. Здесь еще размеры настрою. Мечта перфекциониста. А то потом скажете, то, что я не настраиваю. И сейчас расскажу, чем мы будем заниматься с вами далее. Курсив выключу. И шрифт почему-то. Arial использовался. И Secure. Перо 0,2 мм. Все. Здесь еще высота текста разная. Раз, два. 3-4. Зайду в параметры. Меня интересует высота текста. 2,5. Просто его перенабираю. Растяжение оставляю, все остальное у меня влезает. Нажимаю ОК. Вижу, что все равно у меня идет немного большое несоответствие размеров. Здесь осталось двойка. 2,5. итак на следующем занятии мы с вами будем заканчивать оформление по нашему планам по нашим планам сделаем план кровли ну надеюсь что сделаем посмотрим я еще проверю все данные все ли мы с вами выполним и будем приступать к дальше если вам нравятся мои видеоуроки, вы знаете что нужно делать не забывайте подписываться спасибо и всего доброго